5 продуктов, которые следят за вашей талией Льняное семя Молотое льняное семя богато клетчаткой Добавляйте 2 столовые ложки льняного семени в кашу или йогурт Квашеная капуста Квашеная капуста содержит полезные бактерии, которые улучшают пищеварение, ускоряют потерю веса и даже укрепляют ваш иммунитет Киви. После еды диетологи советуют съесть пару киви, это будет способствовать процессу пищеварения. Киви расщепляет жиры и выводит их, нормализует и усиливает пищеварение, выводит шлаки благодаря клетчатке и пектину, нормализует белковый обмен. Миндаль. По мнению диетологов, секрет успешного похудения – частое дробное питание на протяжении дня, который помогает предотвратить переедание вечером. Миндаль со свежими фруктами – лучший перекус. Фасоль. Самый полезный продукт на свете. Фасоль богата антиоксидантами. Она помогает регулировать уровень сахара в крови. Тем самым, сдерживая аппетит, в ней идеально сбалансирована клетчатка, белок и питательные вещества, которые заряжают нас энергией. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!